Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет в очередной раз о плоских кровлях. И надо будет вообще как-то научиться делать стримы, чтобы такие сложные темы можно было поднимать на стриме. И люди могли, ну, в общем, обратная связь, чтобы было задавали вопросы, отвечать и так далее. Иначе это все будет бесконечно продолжаться. Дополнение, дополнение, еще раз дополнение. Значит, Что касаемо плоских кровель и вообще каких-либо вещей, о которых я говорю. Может показаться, что я являюсь каким-то либо приверженцем чего-либо, либо наоборот я как-то что-то вот очень мне не нравится, и поэтому я об этом говорю. Нет, я всегда всего лишь взываю к здравому смыслу и рассказываю разные стороны медали. Я не говорю, что вот это вот, смотрите, как классно! Берите там окна в пол, это то, это плоская кровля, все берите. Каждый дом имеет место быть, где-то он подходит к какому-то месту, какому-то человеку, к какому-то бюджету а какому-то он совершенно не подходит. Один и тот же дом. Соответственно, здесь в первую очередь, конечно же, влияет бюджет. Если у вас бюджет ну, не выходит за рамки, там, вы хотите себе нанять архитектора и так далее, то есть вы будете, скажем так, как самостройщик, я, вот мое мнение, забудьте нафиг о плоской кровле вообще. А про эксплуатируемую даже не вспоминайте. С чем это связано? Это связано с тем, что... Никто никогда не придумает э, ничего лучше холодного чердака. Вот холодный чердак, представьте, это тот монстр, который был, есть и будет. Никто никогда не сможет его побить, выиграть в него. То есть мы не говорим сейчас о эстетике. Эстетика это второстепенная вещь. То есть в первую очередь дом, любой дом, его нужно эксплуатировать. И поэтому эксплуатация, если будет дом красивый, но нифига нормально не эксплуатируемый, а будет доставлять кучу проблем, то тогда такой дом, он не является, по сути, нормальным домом, я скажу так. Потому что это постоянные проблемы, что-то нужно делать, что-то, в общем, какие-то сложности себе искать. Никому это удовольствие не доставит. Дом должен вам приносить удовольствие, а не какие-то там, Трудозатраты, которые вы обязаны делать, потому что вы по незнанию своему выбрали такое или такое решение. Или вам красиво рассказали, что вот смотрите, берите, смотрите, как классно. да, а в итоге вы получили то, что вы получили. И теперь уже от этого никак э, ничего с этим не сделать. Поэтому я взываю только лишь к здравому смыслу, чтобы люди клали на весы и взвешивали. Смотрели. Они знали не только все самое наилучшее и хорошее, а знали еще и обратную сторону где будет в эксплуатации какие проблемы и так далее поэтому смотрите значит то есть мне за город сочи я помню все эти вопросы по сути то есть там был значит такой у нас вопрос я сказал что будет тень выше да и мне высказали что вот что я за фигню сказал почему тень выше вот давайте теперь начнем с того что кто не смотрел видео о мансардном этаже, которое я снимал, да, и какой пирог, какие у нас требования, то обязательно посмотрите, прежде чем продолжить смотреть данное видео. Для тех, кто уже смотрел, я просто, ну, как бы освежу в памяти. все, что строится, да, можем отличать. Я рассказываю чаще всего о тех вещах, которые делаются у нас в Финляндии. То есть... Есть определенные требования, есть определенные правила, которые мы не можем нарушать. Вы же, в свою очередь, можете делать там абсолютно, что вы хотите и как хотите. И за сколько, и, и так далее. И вам ничего за это не будет. То мы, конечно же, здесь ограничены. У нас свободы меньше, чем у вас. Соответственно, если я говорю что-то у нас так не получится, да, или дорого, там, это дорого, или еще что-то, да, без объяснений, то просто вы всегда... Понимаете о том, что я имею в контексте, подразумеваю под своими словами именно, что у нас здесь сравнивание, да? Если у нас идет минимальное утепление для мансардного этажа 500 миллиметров, то, ребят, вы можете сделать спокойно 200. И поэтому вы можете спокойно и с уверенностью заявить, что нифига! Плоская э, кровля с плоской кровлей будет стоить дешевле. Да, и можете даже пример сказать, вот смотрите, у меня сделана плоская кровля, стоит она мне вот столько. Можете даже показать, там, рассказать, все чеки приложить, там, и так далее. И вы окажетесь правы. Но это же ваш вариант. вы там можете как угодно делать, а у нас здесь нельзя делать как угодно. Соответственно, я-то говорю с нашей колокольни. Поэтому в нашем случае плоская кровля будет дороже. И будет по тени выше, то же самое. Смотрите, я объясняю. Давайте берем, вот, чтобы было равное, одинаковое, да, возьмем 3 метра потолок. Высота потолка внутри помещений. 3 метра. Хотя у нас стандартный вариант вообще 2,50-2,55. Ну, между 2,50 и 2,60. Ну, где-то так вот, плюс-минус немножко. Это стандарты. У нас должна быть обязательно принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Через рекуператор должна проходить эта система, установка. То есть будет автоматический обмен воздуха. Это в обязательном порядке. То есть никаких вариантов не сделать это невозможно. Поэтому, если брать э, холодный чердак, то тогда можно провести все коммуникации, которые будет разводка. Ну, скажем, если это одноэтажный дом, да, будьте, давайте будем рассматривать только лишь одноэтажный дом. Проще будет в объяснениях и в пониманиях, чтобы не путаться. Поэтому вы всю разводку можете сделать по холодному чердаку и утеплить эти, эти трубы. То, если у вас будет плоская кровля, соответственно, у вас отсутствует холодный чердак. Для этого вам нужно будет делать либо фермы, либо что-то такое, где вы сможете в каких полостях проводить именно эти трубы. Опять же, нужно учитывать какие диаметры этих труб. Если у вас будет дом до 200 метров квадратных, то возможно у вас установка будет с максимальной трубой на приток и вытяжку 160 миллиметров в диаметре. Если у вас будет дом больше 200 метров квадратных, то уже у вас будет диаметр на вход и на выход по 200 миллиметров. Это более-менее такие трубы, они в основном с короткими кусками. Но опять же, если у вас 200 на вход идет значит у вас где-то часть пойдет и на распределение уже там с 200 й перейдет на 160 ю пойдут рукава и так далее как это все сделать это все у вас будет этот утеплитель пронизан этими трубами и этими мостиками холода. Поэтому история та себе получить 500 миллиметров в вашем варианте будет вообще не вариант Тут можно сказать так, потому что там будут присутствовать эти трубы вентиляции. И чтобы сделать как-то более-менее нормально, значит, придется городить некие кораба, которые будут находиться уже внутри помещения навесные. Но это уже опять к вопросу эстетики. Вот, значит, что касаемо фанового стейка. Я сказал, что вот, ну, это касалось эксплуатируемых кровель. И опять же, здесь я тоже вот сколько проезжаю, встречаются редко, но встречаются все же эксплуатируемые кровли. Но всегда вариант только один, это двухэтажный дом, он не полностью двухэтажный, а есть какая-то часть, чаще всего это просто либо гараж, либо автонавес, который соответственно как пристройка сбоку находится у основного дома. И со второго этажа основного дома можно выйти на вот этот навес, но он холодный, либо ну, грубо говоря это все равно нежилое помещение, назовем это так. Очень часто в Финляндии используют просто автонавесы. Просто машина заезжает и она находится под крышей, но не отапливается и ничего не происходит. Поэтому риск и, э, скажем так, какая-то протечка возможная, ремонты и все вытекающее, оно значительно-значительно меньше. Если же вы можете представить себе, что если не дай боже, что-то произойдет на эксплуатируемой кровле, которая находится над жилым помещением, то представьте вообще трудность задачи как это все исполнить как выполнить и сколько это обойдется это просто несоизмеримые вещи поэтому можно делать конечно мне повезет по жизни да, рассчитывать на это а вот кому-то не повезет бывает и вот тогда уже все будет по-другому как раз таки те люди будут говорить что вот эта кровля ну блин вот как каркасники это в общем плохие дома вот. Смотрите, значит, фановый стояк обязательно у нас должен быть, то есть, которые клапана вы предлагаете поставить, у нас используют только лишь это в тех вариантах на ремонтах. Если уже все, ситуация, это было построено, фиг узнает, когда, что тут что-то произошло, и поэтому сейчас там есть ну, там бабушка, дедушка или кто-то, ну, кто не особо-то готов э, оплатить капитальные ремонт, и поэтому нужно выйти из ситуации, из положения. Могут сделать. Но в проектировании в изначальном дом строить с таким клапаном никто никогда не станет. Это идиотизм полнейший. Поэтому даже такие вещи не предлагайте. Поэтому вот, пожалуйста, вам на крыше труба, первая, это от вентиляции принудительной, будет вытяжка либо 160, либо 200, да, в зависимости от размеров вашего дома. Вторая труба, это будет фановый стояк, обязательно он тоже там будет. Смотрите, третья труба. В наших случаях, ну, я практически всегда вижу, там в одном проекте было, э, от, точнее, отсутствовала радоновая вентиляция, но там был камин с функцией э, забора воздуха. Поэтому, не знаю, может быть, как-то работает эта система. Но, в общем, все равно подполье проветривается, и в, наверное, 99% случаях, радоновую вентиляцию ставят, так как опять же, это все нужно возвращаться к тому, что я уже упоминал о том, каждая система, она сразу под собой решает несколько задач, это же не просто нужно думать, вот газ, радон и все, и на этом зациклиться, да, у меня нет газа радона, поэтому ее делать не надо, если вы делаете пол по грунту, то, ребята, у вас там под полом есть влага, которая от грунта, от чего угодно, может подниматься к вашей плите, и она к вам подходит, чтобы у вас не было никакой ни сырости, ничего. Эта радоновая вентиляция работает по принципу как отвод радона, так и отвод излишней или возможной появившейся влаги под плитой. Поймите, это вентиляция по сути. Неважно, чего она будет вентилировать. Она будет вентилировать, и это очень важно. Это третья труба была. Четвертая труба, ребята, у нас всегда делается вытяжка с кухни. Это отдельная труба совершенно, она ни с чем не соединяется, ни к чему не подключается. Это просто выброс воздуха, грубо говоря, теплого там с запахами и совсем и выбрасывается. И вы мне предлагаете, ну можно же сделать там пластиковыми коробами, я вижу, я просто я в шоке, я удивлен. Как вы так э, можете делать, кто вам такое советует и как вы вообще на такое соглашаетесь делать вот этими пластиковыми плоскими коробами, еще плюс, э, то есть она выходит здесь, здесь, поворачивается, еще куда-то поворачивается, и потом уходит в бок, ну, на выброс. Ну, типа, ты же можешь стенку сделать, выброс. Ну, вот вы попробуйте сделайте, да, и потом удивитесь, когда у вас будет боковой ветер, что будет происходить. С вашей этой вентиляцией, когда вам будет в дом закачиваться холодный воздух. Это первая проблема. Вторая проблема, это с условием, если вы в стенку делаете выход. У нас делается всегда только лишь в крышу. Плюс второе, у нас нельзя ни в коем случае сделать с кухни вытяжку ни в пластике, ни в гофре. В металлической нельзя. Только жестяная труба, вентиляционная. От начала, от самой вытяжки и до самого верха. И она утепляется, обворачивается каменной ватой. Обязательно каменной ватой. Потому что это противопожар... противопожарная система. То есть защитить нужно от пожара. Так как с кухни выбрасывается воздух, с ним попадает и жир. А жиры это все-таки легко воспли... воспламеняемые составы. И шанс, что может в какой-то момент, если вспыхнет, то тогда она может стать причиной пожара. К этому серьезно относится И она только лишь отдельно, и только лишь выходит на крышу. Все обвернутое каменной ватой. Вот вам, пожалуйста, какие у нас реалии. То есть то, что вы делаете, это вообще не значит, что вы сделали правильно. То есть если вы на Жигули приклеите... Эмблему BMW, значок BMW, да, можете диски поставить литые от BMW, еще что-то сделать BMW, написать там везде BMW или Mercedes, без разницы. Жигули такими не становятся. Я не знаю, здравомыслящие люди прекрасно это понимают. Ну, наверняка найдутся оригиналы, которые будут всех убеждать, что это не так. Смотрите, что касаемо высотности. Я сказал, что высота тени выше у дома с плоской кровлей. Мы говорим сейчас о плоской кровле, той, которая имеет парапеты. То есть, есть много людей, которые говорят, что я не хочу видеть никаких ни желобов, ни труп, ничего. Ну, ливневых имеется в виду, с крыши отводится. Да? Давайте смотреть, давайте просто математически считать. Если возьмем в условие одноэтажный дом, у которого будет высота стены, ну потолков, высота потолков у вас будет 3 метра со скатной кровлей и 3 метра с плоской кровлей внутри помещения. Вот на трехметровые стены мы поставим фермы стропильные, которые имеют подъем свой, внизу я тоже видео уже показывал, где вот этот подъем равен 700 миллиметров плюс пускай там пирожок кровли и так далее, там, ну пускай еще 10 добавится, там 800. То есть получим 3 800. То возьмем плоскую кровлю и в этих вот как раз 800 миллиметрах будет находиться весь утеплитель, все трубы и так далее. Возьмем плоскую кровлю и рассмотрим. 3 метра потолок, да, потолок. Трубы где пускать? Непонятно где. Нужно сделать 500 миллиметров утепления. Как это сделать? Как, как этого добиться? Допустим, вы пускаете вниз эти вентиляционные трубы, и у вас появляются какие-то эротичные короба по всему дому. Это будет очень, ну, как бы так, оригинально. Наверное... Привет из 90-х. Я помню те времена, когда пришло что-то новое, но все было здание старое. А что делать, а как делать? Ну, пожалуйста, ну а давай здесь коробок или какой-то ящик соорудим. Ну вот это решение проблемы. Я считаю, что все-таки в 21 веке можно на стадии проектирования думать гораздо больше. И если вы доверяете вот как раз таки это специалистам, профессионалам, то они за вас подумают и вам решат все прекрасно, без... Всяких идей, а что теперь с этим делать. Поэтому, смотрите, у вас есть 3 метра плюс утеплитель. Пускай 500 миллиметров утепления у вас будет. То же самое. Да? Дальше вам нужно сделать вензазор. Вот как раз таки вензазор это видео, которое нужно было посмотреть раньше. Про мансардный этаж я рассказывал. Как там делается. Там делается для мансардного этажа 100 миллиметров грубо говоря, вентиляционный зазор между утеплителем и э, в зависимости от типа покрытия, грубо говоря, будет э, зависеть еще там несколько моментов, что будет продолжаться. Но вот 100 миллиметров это для вензазора между утеплителем и там либо пленкой, либо уже, если это будет гибкая черепица, мягко-битумная, то может быть там USB, либо фанера, либо это могут быть доски шпунтованные красивые, которые уже как и лицевой останется, чистовой материал так и к ним закрепится, да, то там не нужен никакой вентозор. Если это будет железо, либо каменная черепица, то это нужно будет уже гидромембрану делать, опять еще один сверху ви, э, вентиляционный зазор, потом обрешетки все для <coughs> под материал и так далее. И в этих случаях вот как раз таки на мансардах там получается не две лобовых доски, а три лобовых доски. И это так себе смотрится, ну так, не очень-то интересно, скажем так. Мне не понравилось вот то, что я делал в нескольких проектах. Ну такой, я очень, так скажем, ярко выделяется этот узел. Вот, то вам нужно сделать 100 миллиметров. Это на мансарде. Но на мансарде есть... Такое, как восходящие понятия, восходящие потоки воздуха. Да? Воздух, теплый воздух, он стремится вверх. И, соответственно, так как мансарда, это есть наклонная часть, да? воздух стремится изначально уже, да, и уже там по системе вентиляции, как дальше, он выходит. То есть, постоянная, отличная должна быть вентилиру... вентиляция выше утеплителя то в вашем случае, если это плоская кровля, и у вас там чаши, вот эти внутри, которые вы ставите, вороночки, да, она плоская. То есть нужно, как задать э, воздухообмен. Я не узнавал, я не спрашивал у проектировщиков, как это будет выглядеть в плоской кровле. Какой точнее размер. Потому что я считаю, что уже будет 100 миллиметров недостаточно. Потому что вам преграду создает парапет, вам нужно сделать вентиляцию так, чтобы у вас вентиляция вышла из-под парапета. То есть такой же системы, как у мансардного этажа, вы 100% не получаете. Соответственно, нужно будет увеличивать сам по себе вентиляционный зазор, чтобы снизить риски возможности накопления влаги. Вот, это важный момент. Поэтому считаем 3 метра плюс полметра. Плюс вентиляционный зазор. Ну, давайте просто пофантазируем ну, и скажем так пусть будет он 150 миллиметров. Да, Это 650 миллиметров у вас есть. И вы по вот этим 650 миллиметров закрываете, ну предположим там либо это будет USB, либо это будет CSP, либо еще какие-то материалы, которыми вы покроете да, основание, на которые вы будете делать уже разуклонку либо пойдете там по пути что-то наращивать на вот эти вот 150 миллиметров вентиляционного зазора что-то что будет формировать ваши скаты выше и вот это что-то в зависимости от площади будет иметь определенную высоту ну пускай это будет еще там около 10 сантиметров ну там в зависимости где у вас воронки расположены и какая длина Наклоны, в общем, там большие особо не нужны скаты, скажем так. Поэтому э, прибавляем. Это получается 650 плюс еще 100, это 750 миллиметров. И это вы получили только лишь наклоны. То есть это пока мы еще парапеты не добавляем. Понимаете? Вот что касаемо парапетов. Вы скажете, можно сделать парапеты практически ну, нулевые. Это не, неправильно, это неверно. Нулевыми вы не можете делать парапеты или там 10 сантиметров. Вы получите затекание гарантированно, это первое. Значит, у нас делается, если это будет балкон, либо навес, либо что-то такое, ну, чаще всего, скажем, балкон, да, то на балконе на стенку заходит очень часто у нас над балконами есть крыша еще. Но это все-таки неотапливаемое, неотапливаемое помещение. И у нас заходит железо и гидроизоляция балкона на 300 миллиметров на стенку, наверх. Это при условии, что это просто улица, грубо говоря. Это вот 300 миллиметров. То, соответственно, здесь получаете вы совершенно другой эффект. У вас идет кровля, это открытые осадки, То есть у вас будет снеговая нагрузка, будет все зависеть от количества снега, который выпадет и так далее и тому подобное. Соответственно, вам придется сделать наверняка не менее, чем полметра. Почему? Потому что, во-первых, во снегом вам может перекрыть вентиляцию, вентиляционные эти зазоры. Во-вторых, если вы сделаете низкие парапеты... Снег, он как губка, он впитывает воду, да, и воду он, опять же, может приподнимать спокойно. Вы можете получить затекание под ваши парапеты. Вот. Поэтому этот случай, ну, не такой. И, опять же, кто говорит о том, что вот там с плоских кровель снег сдувается. Да снег сдувается, ребята, только зимой. Зимой в мороз, когда у вас летит морозный снег современными зимами, где вы такое видите. Вот, пожалуйста, плоская кровля. Ой, плоская кровля, наклонная кровля. У меня здесь градус маленький. Пожалуйста, у меня нет никаких ни парапетов, ничего. Снег, он идет спокойный, летит. Да, он просто оседает. Потом, бац, чуть-чуть температура поменялась. Пошла отепель. Где он, куда он улетел? Ветра не было, он просто как бы расплавился, он склеился. И все, кто чистит... Э кто имеет, точнее, во владении в своем плоские кровли, Неважно, я на скатной кровли, со своим маленьким скатом, тоже регулярно залезаю и чищу снег. Если я вижу, что ну, дофига его там получается. Много. Это же потом пойдет дождь, еще этот снег напитается водой, он как губка наберет, это еще пару тонн добавит. то есть, ну, это, это очень опасно. И рассчитывать на то, что... Вот у нас снег не копится? Да нет такого. Нет такого. Снег копится на любых кровлях. И чистить их нужно, эксплуатировать их тоже нужно. И опять же, как у вас там происходит еще воронки. Эту воронку нужно подогревать, чтобы она внутренняя была. Этот шум, ее нужно изолировать, звукоизолировать, ну, чтобы она теплая была. Там часто подогревающий кабель нужно вставлять. Я не беру те варианты, которые, скажем... Малонаклонные кровли, вот плоская малонаклонная кровля, она конечно же имеет место быть, где три стороны имеют парапеты и одна сторона имеет просто ну, свободный скат, скажем, и там жолоб Это принцип такой, что снаружи выглядит как одноэтажный, ой, как с плоской кровлей дом. А с одной стороны все-таки присутствует жолоб. Эта крыша, она гарантирована. Если что бы ни произошло, что бы там ни случилось, у вас вода стекает с крыши. Запомните, это важно. Именно вода стекает с крыши. Это то же самое, что происходит на скатках, на любой скатной кровле. Но давайте все-таки подытожим наши подсчеты. Они таковы, что получается у вас... 500 миллиметров утепления, 500 миллиметров у вас идет парапет, плюс 150 это идет на вентиляцию и плюс еще 100 на разуклонке. Итого получается у вас метр 25. От добавлять нужно к трем метрам этажности дома, то в скатке нужно добавить ну где-то грубо говоря 800 всего лишь. Поэтому солнце выходит. Оно выше конька. Имеется в виду южное солнце, нормальное, нормальное летнее солнце. Не берем мы зимнее, ничего вообще такого. Оно светит всегда выше конька. И тень дает как раз-таки вот та часть, где вот кровля, ну скажем, скат по нижнему краю ската. Вот кровля находится, да, и солнце здесь светит. И оно светит вот так, обрезая, получаем тень то на плоской кровле как раз таки этот парапет, который будет на высоте, получается 4.25, он и будет выше. Поэтому тень тоже будет соответственно больше. Время 9.37, 11 или 12, нет, 15 апреля сегодня, вот как свет меняется. Видите, сейчас еще повыше приподнимется и все. Время 12 часов дня. 15 апреля, по-прежнему. Смотрите, тень, да, кровля. Вот ваш свес. В принципе, вот эта часть, вот эта часть, это уже является. Ну все как бы получается вверх потолка Ну чуть-чуть пониже где-то Примерно так Там стропила Ну то есть здесь всего 700 миллиметров Получится а, И вот Видите Тень уже Она вот от пальца Видите где она То есть смотрите Видите солнце Солнце выше конька находится. И это всего лишь только апрель. Соответственно, как подойти тени? Если вы сделаете не 500 миллиметров, а 200 миллиметров утепления. Если вы сделаете парапет не полметра, а там 10 сантиметров. И вы скажете, что у вас тень меньше. Да, вы будете абсолютно правы. Но это никаким образом не име... ничего не имеет общего с нормальными вариантами. Вот и все. За город Сочи. Вы мне прислали ссылочку на одного архитектора, который занимается проектированием и строительством домов с плоскими кровлями, в котором он именно занял позицию такую четкую. Расскажи все самое наилучшее о плоской кровле и не говори ничего плохого. И расскажи все самое худшее о скатной кровле и не говори ничего хорошего. Вот это было видео из, из этой серии. И, конечно же, это видео... Как архитектора, его не красит и многие из архитекторов, ну, я думаю, что не очень хорошо бы о нем отозвались благодаря этому видео. Но я посмотрел и другие видео его, где все-таки это адекватный человек, и он просто это вот как бы одно видео он сделал специально вот именно в таком контексте. Все, это ничего не объясняет. Есть два парня из Беларуси, вы можете найти их, у них есть YouTube канал. Они как раз таки специализируются на такого типа архитектуре с плоскими кровлями. Разные там, и одноэтажные, и многоуровневые, и такого и такого размера. То есть, но это опять же, это архитекторы, это не самостройщики. Они не предлагают вам строить там на винтовых сваях дома или еще что-то. То есть у них есть понятие нормальной пропорции, что с чем сочетается, сколько это стоит, как это все технически нужно делать. Посмотрите, у них есть в ответах на вопросах, им задали вопрос, какая кровля будет дешевле, плоская или скатная. Однозначно, это люди, которые делают плоские кровли, их ответ был следующий. Плоская, конечно же, дороже, потому что скатка, она значительно проще в своей, ну, в производстве работы, в эксплуатации. Это более простой, простая конструкция. Плоская, она более сложная. Соответственно, есть нормальные люди, которые говорят правильные вещи. А то, что мембрана надежная или ненадежная, это, это ничего не меняет. Ребят, поймите, что плоская кровля по сравнению со скатной, да, холодный чердак. Холодный чердак вы можете всегда что-либо проинспектировать, проверить, проконтролировать. В плоской вы ничего не можете. У меня знакомый в Миккеле живет, Михаил. Привет, Михаил. Вот мы с ним разговариваем регулярно. По телефону. И тут про плоские кровли затронули тему. Он прежде еще в разговоре, в телефоном в каком-то, когда вот э, как раз-таки была зима такая, что морозная, хорошая зима была, снега было много. И потом весной, весна была такая затяжная, скажем. Долго было, в марте еще был минус 18 мороз такой. Я, блин, удивился. И потом резко, вот как переключатель, включили на тепло. И стало все таять. Просто... Море, океан. Да? И вот проблема у тех, у кого плоские кровли, конечно, Михаил постоянно залезает на кровлю, и у них прям есть там улица такая, да и, грубо говоря, ну, как 70-е годы постройки, да? Застро... застройка шла ну, параллельная, да? и, грубо говоря, улица у них с плоскими кровлями. Вот те, у кого плоские кровли, они все залезают и счищают снег с крыши. Тем более когда он такой морозный и мягкий, пушистый. Потому что чуть-чуть можно опоздать, и он уже становится мокрым, тяжелым. И так работа становится тоже сложнее. В дополнение хочу сказать, что при телефонном разговоре с Михаилом, он как раз-таки мне присылал фотографии у себя, обнаружил, что у него на рабочем месте, где плита, откуда капли появились. Он стал смотреть, что почему разбираться, откуда вода-то взялась. Воды не должно быть совершенно. И понял, что просто из вытяжки капает вода из трубы вентиляции. Залился на крышу. И вот картину, какую он обнаружил. То есть полностью весь, скажем так, до трубы снега навалило. И в трубу стал просто засыпаться снег, залетать. Ну соответственно таять и капать. Вот вам, пожалуйста, те моменты, которые вам говорят, что «Да ой, там все слетает, все улетает!» Это все неправда. Это все зависит от, э, от верхней канцелярии. Поэтому, если у вас идет снег пушистый и мягкий, и нет ветра, он у вас налетел, на следующий день, бац, у вас потепление пошло, он подтаял. И вот у вас нашли, начались такие циклы. Либо снег выпал, прошел дождик. Кто знает, кто может дать гарантию, какая зима будет. Нет такого, что у вас улетает. Не улетает нигде. И на плоских кровлях, и на скатных кровлях. Везде снег держится в зависимости от зимы. Ребят, а если взять в условие, что вы еще сделали фиговое утепление, неправильное, там что-то еще поднапутали, то он у вас будет постоянно подплавляться и будет подналипать еще автоматически. А вы получаете с чашей, когда у вас там резко начнется весна, снега было много, вы не почистили, дождь пошел, и этот весь снег, он как губка набирает в себя Влагу. С Михаилом вот недавно разговаривал, буквально. Он залезает и чистит. У него была проблема несколько раз. Летом причем. У него есть зенитные окна в крыше, в кровле. И у него парапеты стоят, соответственно. И воронки водосливные. Опять же, он ходит там, у него битумные. И он постоянно все равно ходит. И там каждый год или через год. Но промазывает битумные мастикой швы, где ему что-то, чего-то не нравится. Где есть какая-то возможность... Протечки. Так вот, когда, а такое бывает летом, ливень, вот такой вот, он как, как из ведра, да, вот называется такой. Он идет буквально полчаса, но за эти полчаса столько выливается, что вот эти все воронки, они не справляются. И он чашей наполняется. И соответственно у него через зенитные окна начинает затекать вода, через, ну грубо говоря, как через парапет. Поэтому если вы сделаете низкий парапет, и у вас такая же проблема будет, то это будет серьезная проблема. Но самое плохое в том, что вот Михаил знает, что протекло, и он бы на холодном чердаке посмотрел бы, что там, как там, что там испортилось, что то может быть, нужно поменять, что предпринять какие-то действия, то здесь ему плоская кровля не позволяет никакую провести инспекцию. Совершенно. И вот как раз-таки его мнение, опять же, интересное, он сказал, что Любая кровля должна иметь, ну, хотя бы какой-то лаз, хотя бы пускай я там ползком бы пролез, ну, было бы там, я не знаю, полметра высоты, хоть просто вот как по-пластунски туда забраться, посмотреть с фонариком, что там происходит, как там происходит, есть ли там какая-то проблема и как ее решить, то плоская кровля этого ничего не позволяет. Опять же, мне сказали, э, столько много, что вот, ребята, смотри, Сергей, самые лучшие кровли там... Ой, кровли. Самые красивые дома там предыдущих лет всегда занимают лидирующие места именно дома с плоскими кровлями. Я согласен, ребят. Я согласен. Но вы умалчиваете о том, что где этот дом находится. Он находится наверняка где-нибудь на южных склонах чего-либо, какой-то страны теплой. Это во-первых. Во-вторых, Каков там участок? Я имею в виду площадь участка застройки, владения этого человека. Это второе. Третье. Это цена этого участка. Потому что там 100% вид просто офигенный. И там нужно быть полным идиотом, чтобы не делать мансардные окна, витражные окна, эксплуатируемые кровли. Там тепло, там вид, там есть смысл. И там есть у людей деньги. Там есть архитектор. Там есть все для того, чтобы это сделать. А вы сравниваете это. Вот давайте, вот я классный домик сделаю, да, где-то там. На даче, на винтовых сваях, который будет, ну, буквально, вот чтобы тут переночевать, но у тебя окна в пол и плоская кровля. И все, это идеал, ну, чего-либо. Просто гордиться, у меня есть окна в пол и плоская кровля. Но для меня, вот лично, ребята, это то же самое, что я приклею к запорожцу BMW-значок. Вот то же самое. И буду вот... Вот так вот, с брелком от БМВ ключи вращать на пальчике. Я не знаю, по-моему, это такое себе занятие, и оно ничего никому не доказывает. Я не считаю, что я что-то... Если я говорю что-то, обратите на это внимание, что здесь есть проблемы, здесь так не делают. Здесь действительно не делают плоские кровли. Это очень большая редкость. И сейчас есть тенденция, которая... Просто мал, ну, маленький наклон кровли есть. Он такой, пол, полу, скажем, полуплоская, но все-таки это склонная, скатная кровля в любом случае. Опять же, вы говорите, нужно... Вот я типа, это безопасно, небезопасно, ну там как монтаж, но ну, это уже тут опять же и история фантастики и фантазии людей. Кто умеет, тот делает, и люди всю жизнь работают кровельщиками, ничего страшного не происходит. Страховки есть, леса есть, все для этого есть. Не надо из этого изобретать велосипед. Если говорить о том, что скорость монтажа, то вы никаким образом с плоской кровли не сравнитесь с нашими. У нас стропильные фермы. Ребят, монтаж. Элементы дома привезли с завода. Одноэтажный дом, пускай там 100 квадратов небольшенький. За день собираются, стены монтируются. Собираются все фермы. Если это будет... Три человека, бывает там четыре человека, бригада, они за один день закрывают полностью пленкой и кровлю накрывают. Делают обрешетку и все. И остается только потом жестянщику в какой-то момент, жестянщики приедут и смонтируют железо. Но дом стоит уже защищенный. В ваших вариантах, я смотрю, там какие-то шатры строите, что-то там протекло, сушить надо, бетоны, стяжки, уклоны-наклоны. Откуда она будет дешевле? Я вот понять не могу. Где, где она будет дешевле, Это плоская кровля, где она будет проще, где ремонт, что-то, если тут понимаешь, у тебя здесь потекло, а ага, ты забрался на холодный чердак, посмотрел, где это возможно, пошел дождик, ага, или там, ну, что-то там происходит, ты видишь по каплям, как она идет, то есть ты можешь отследить, то в плоской кровле это невозможно совершенно. И я же опять, я не говорю, что это плохо, плоские кровли. Я просто говорю о том, что есть место и время, грубо говоря, есть бюджет. Если ваш бюджет позволяет вам приобрести участок, где вы там высоко сижу, далеко гляжу, и у вас там гектары земли, то ради бога. Потому что я вот в Америке был и жил у человека, который обладает большим количеством денег, грубо говоря. И у него это как загородная вилла для проведения вечеринок. Для него это не дом для постоянного проживания, а просто лишь туда позвать гостей, устроить какие-то вечеринки. Он туда зовет гостей, нужных для него, там заключают какие-то договора, новые знакомства, еще что-то происходит. Это бизнес, это совершенно другой уровень. И не нужно сравнивать э, с теми людьми, у кого нет. Это то же самое, что можно купить себе «Эскалейт». И гордиться, вот так же с ключками у реального, у настоящего эскалейда стоять, а самого думать, блин, ё-моё, а доеду, не доеду, а хватит денег на бензин, а не хватит, да, и вот ладно, там, с получки хорошо закину, там, там, два десятка литров залью, и смогу доехать куда-то до тусы до какой-то, постоять ключиком, повертеть, и все. Это же бред полнейший, поэтому нужно лучше быть, чем казаться. Соответственно, если вы Обладаете каким-то определенным бюджетом и не можете позволить себе ну, излишнюю роскошь. Да? Сейчас, кстати, мир меняется. Он все-таки идет в более правильном направлении. Что лучше не строй большой дом, но плохой. Лучше построить дом поменьше, но качественней и эффективней. Поэтому, ребят, это очень-очень тонкие грани. И то, что касаемо плоских кровель, это тоже тонкая грань. И опять же, я не противник. Просто всему есть свое место. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.